эти вереницы обветшалых домов 19 века, подпертых бревнами с залатанным картоном окнами, лоскутными крышами, пьяными стенками палисадников. И эти прогалины от бомбежек, где виднелась алебастровая пыль, и киприй карабкался по грудам обломков. И большие пустыри, где бомбы расчистили место для целой грибной семьи убогих дощатых хибарок, похожих на курятники. Но без толку вспомнить он не мог,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 Весь государственный аппарат – Министерство правды, ведавшее информацией, образованием, досугом и искусствами, Министерство мира, ведавшее войной, Министерство любви, ведавшее охраной порядка и Министерство изобилия, отвечавшее за экономику. На Новоязи – мини-прав, мини-мир, мини-люб и минизо. Министерство любви внушало страх. В здании отсутствовали окна.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 А родился он в сорок четвертом или сорок пятом, но теперь невозможно установить никакую дату точнее, чем с ошибкой в год или в два. А для кого вдруг озадачился он, пишется этот дневник? Для будущего? Для тех, кто еще не родился? Мысли его покружила над сомнительной датой, записанной на листе, и вдруг наткнулась на новоязовское слово «двоемыслие». И впервые ему стал виден весь масштаб его затеи, с будущим как общаться.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 Только записать, чего проще, перенести на бумагу этот нескончаемый тревожный монолог, который звучит у него в голове годы и годы. И вот даже этот монолог иссяк, а язва над щиколоткой зудела невыносимо. Он боялся почесать ногу, от этого всегда начиналось воспаление. Секунды капали. Только белизна бумаги дазут над чиколоткой, до да гремучая музыка, до да легких мель в голове. Вот и все, что воспринимали сейчас его чувства. И вдруг он начал писать. Просто от паники, очень смутно осознавая, что идет из-под пера. Бисерные, но по-детски корявые строки ползли то вверх, то вниз по листу, теряя сперва главные буквы, а потом и точки.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 Потом вертолет сбросил на них 20-килограммовую бомбу. Ужасный взрыв, и лодка разлетелась в щепки. Потом замечательный кадр. Детская рука летит вверх, вверх, прямо в небо, наверное, и снимали из стеклянного носа вертолета. И в партийных рядах громко аплодировали. Но там не сидели пролы. Какая-то женщина подняла скандалы и крик, что этого нельзя показывать при детях. Куда это годится, куда это годится? При детях скандалила она, пока полицейские не вывели ее.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 Случилось оно утром в министерстве, если о такой туманности, можно сказать, случилось. Время приближалось к 11.00 в отделе документации, где работал Уинстон. Сотрудники выносили стулья из кабин и расставляли в середине холла перед большим телекраном. Собирались на двухминутку ненависти. Уинстон приготовился занять свое место в средних рядах, и тут неожиданно появилось еще двое. Лица знакомые, но разговаривать с ними ему не приходилось. Девицу он часто встречал в коридорах.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 Так или иначе, он производил впечатление человека, с которым можно поговорить, если остаться с ним наедине и укрыться от телекрана. Уинстон ни разу не пытался проверить эту догадку, да и не в его это было силах. А Брайан взглянул на свои часы, увидел, что время почти 11 и решил остаться на двух минутку ненависти в отделе документации.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 Маленькая женщина с режеватыми волосами стала пунцовой и раздевала рот, как рыба на суше. Тяжелое лицо у Брайана побагровело. Он сидел выпрямившись, и его мощная грудь вздымалась, содрогалась, словно в нее бил прибой. Темноволосая девица позади Уинстона закричала «Подлец! Подлец!», а потом схватила тяжелый словарь яза и запустила им в телекран. Словарь угодил Галдстейну в нос и отлетел, но голос был неистребим.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 Но нет, стук повторился, самая скверная тут мешкань. Его сердце бухало, как барабан, но лицо от долгой привычки, наверное, осталось невозмутимым. Он встал и с трудом подошел к двери.